И снова всем welcome! Это снова я, ДНГП. Сегодня у нас хорошая погода относительно дождей нет. Я решил записать немного покатушку на мотоцикле по Японии. Многие просили. Вот по... Проедемся, посмотрим. Да, и небольшие новости. Вообще, какие вот в последнее время здесь что произошло. Вообще в целом расскажу. Значит, как вы знаете, в связи с, с ситуацией в, в мире, тут происходят некоторые блокировки разных сетей. В частности, вот Facebook и Instagram заблокировали вы в России. И, возможно, YouTube также заблокируют. Многие об этом уже говорят. Поэтому, чтобы не, не потеряться, я рекомендую подписаться на мой Телеграм-канал. Ссылочка будет в описании. Там я буду публиковать все последние новости и изменения, что будет происходить на канале. Ну, я также буду продолжать выпускать видео на YouTube, но если у вас есть VPN, вы можете смотреть без проблем, я думаю. Но тут как бы еще неизвестно, какая будет политика у Ютуба, поэтому, скорее всего, возможно, и будет, также придется загружать видео на Яндекс.Дзен и другие платформы, поэтому подписывайтесь на Телеграм-канал, там будет вся, вся последняя информация по каналу. Также что еще произошло? Ну, в Японии как бы все тихо, спокойно, никаких изменений особо нету. Сейчас как раз конец марта. Как видите, вот сакура во все уже цветет. Возможно, это даже и слива. Тут и вблизи не видно. Издалека этого не видно, поэтому как бы едем давай-ка мы сюда повернем, посмотрим, что можно сказать. Так, цены на бензин не поменялись, в Японии как были, 160-170 йен за литр 95-го. Уже где-то на протяжении 3-4 месяцев такие цены и остаются. Цены на продукты тоже не поменялись, на газ тоже примерно такие же. Поэтому все без изменений. Что касается вот виз и рабочих, и учебных, некоторые спрашивают, что какие-то изменения там будут, и что сейчас с визами какая-то проблема. Если честно, я не в курсе. Это вам лучше узнать в посольстве Японии, в вашей стране, где вы находитесь, там России, Беларуси, Казахстан. Узнайте там у них на сайте, либо же в самой посольство приедьте, посмотрите, спросите. Вам все объяснят. Потому что ну, постоянно новости постоянно меняются, постоянно все какие-то либо вводят, либо убирает какие-то ограничения. И тут как бы очень сложно сказать актуальную информацию на данный момент. Это лучше узнавать непосредственно, когда вам вот, вот нужно. Теперь, что касается учебы. Насколько я знаю, в последнее время, несколько, последние несколько лет, Некоторые школы японского языка ввели такие дополнительные требования к новым студентам, что новые студенты должны иметь минимум э, N5, N4 сертификат для поступления в школу. Но это не во всех школах. Тут. Я знаю, что есть некоторые школы. И, как вы знаете, э, эти сертификаты можно получить только и создать на но из-за пандемии они эти э, экзамены в прошлом году, по-моему, вообще не проводили. Либо там перенесли, либо там не проводили совсем. И вот в этом году я не знаю, как будет. Может быть, полегче станет, хоть будет, э, можно будет сдать людям. Но без этих сертификатов как бы, приехать на учебу не получится в некоторые школы. Поэтому э, вы смотрите там. Ты какой алоэ здоровая. Здесь прикольные такие сады Я здесь, кстати, не ездил ни разу Первый раз вообще катаюсь Это вот типичный, типичный городок Кавасаки здесь Район Кавасаки, да Но здесь очень много городов разных, небольших Они так соединены между собой Вот школа С левой стороны это спортзал школьный там вот главный корпус у них находится прямо вон там дети в бейсбол пришли поиграть впереди видно да поэтому ребята тут такое дело сейчас с обучением и с устройством на работу я конечно не знаю возможно там какие-то меньшие ограничения но вот с обучением с некоторыми школами есть небольшие проблемы потому что вот эти реку нужно сдавать Далее. Что еще есть? Что еще есть таких новостей? Ну, да, как вы знаете, в последнее время выходило не так много видео. Я об этом писал в YouTube, там, в сообщениях, так как было много очень работы. Ездил постоянно по командировкам вот с января, даже не, с декабря и вот по конец марта. Постоянно в командировках Постоянно занят И физически не было свободного времени Записать новые видео Сейчас более-менее посвободнее стало Надеюсь Надеюсь, смогу больше записывать новых видео Для вас И ну, Кстати, платная раз. Да, и Не забывайте писать в комментариях Что бы вы хотели увидеть новых видео, может быть, темы, что вас интересует. Но, конечно же, без политики. Без политики. Так как это изначально прописано в правах моего канала, и я их не меняю. Вот, любые темы не политические. Да, кстати, насчет монетизации, да, монетизации. Возможно, многие из вас заметили, но в, вот начиная с этого года, с января, в моих новых видео нету монетизации, нет рекламы. Я ее отключил изначально. И для всех новых видео никакой монетизации не будет. Но это еще было до того, как... Монетизацию отключили в YouTube для России. Для других стран-то она осталась, но чтобы в других странах тоже не мешать просмотру, я ее упрал, и убрал эту монетизацию. Потому что, во-первых, прибыль вообще копеечная. Там просто ни о чем. И она только мешает, я считаю. Вот, кстати, красивая аллея такая с сакурой. Или это ви... слива, я не знаю. Да, вот так выглядит красота проедемся прямо да. вот если так для примера если кто хочет узнать да сколько же м -м, YouTube платил за монетизацию вот меня за три с половиной года за три с половиной года за миллион просмотров, вот примерно у меня миллион просмотров было за 3,5 года. Да, конечно, немного, но все равно как бы. За миллион просмотров они заплатили 100 долларов. Ну, то есть можете посчитать, сколько стоит один просмотр. То есть, ну, если так, грубо говоря, 1 доллар за, за 10 тысяч просмотров, они ну это вообще ни о чем. Учитывая курс рубля сейчас на или курс доллара до да. 90 сколько он там 95 90 около 90 да там это вообще ни о чем это просто копейки да. поэтому я решил отключить ну, потому что просто не вижу смысла да кстати красивая алейка прям он классно выглядит. Дети играют тут. Ну, так спокойненько едем. Это вот платная трасса с левой стороны находится. Нет. А я до 140 доехал, понятно. Я все понял. Я все понял. Я знаю, где это. какая парковочка классная газончик эти редкость потому что обычно на парковках в японии асфальт здесь прям газончик да 140 да 140 вон впереди видно на матче направление. И классно погода самая то прям, прям шикарная мне нравится жарко не холодно и дождя нет потому что в последнее время дожди шли и даже вот мы на работе постоянно же на свежем воздухе работаем и когда дождь идет но ну, не очень потому что получается мокрых холодно и там ветер холодный и вообще не вариант а так как сейчас на данный момент где-то плюс 20 на улице 22, где-то так. Ветер небольшой, и он не холодный, такой теплый ветер. И дождя нет прям супер. Honda PCX, PCX. Поехала. 125 кубов. огороды уже люди все посадили тепло уже они еще с, с конца января уже сажать начинали да феврале уже сажали во все тут такое место как бы с одной стороны здесь идет жилой квартал вот справа Здесь спальный район, где люди живут, спят тут. А с другой стороны тут огороды. И люди, у кого есть ну, земля, там огороды, они выращивают. Вот видите, здесь кто-то вот дома построил на месте огорода, кто-то в парковке. Ну, в общем, как-то так. Такой спокойный, тихий район. Мне на самом деле нравится кататься по таким тихим райончикам, где... Вот сады такие разные, видите, слева, красивые, тихие спальные районы, такие небольшие домики частные с, с садиками. Ну, я имею в виду японский садик такой, мини-бонсай там и что-то еще. Ну, там новые дома будут, видимо, строить, видите, снесли. Это известный супермаркет продуктовый ну, там продуктовые товары для дома сэвен да Шельхуй. вот такие даже есть хвойные сады тоже что большая редкость на самом деле вот лиственница я не знаю вот эти вот длинные иголки или что это ну да это кстати новая модель этого BSX впереди едет прошлого года 2021 вот он так сейчас выглядит сзади две полосы такие мопед на самом деле этот скутер он размерами примерно вот как этот как дрзшка ты вот вот сейчас подъеду сбоку блин я не подъеду уехал вперед подумай какой а да вот такие дела Ну, там огороды впереди. Там в основном рисовые поля, конечно, но есть сады, есть просто огороды, где выращивают вообще все в подряд. А вот это вот с левой стороны GA, видите? Вон надпись EKAMA, GA, это местное управление фермеров, ну то есть ассоциация фермеров. Как, по-моему, Japan Agriculture, что-то так, такое, Я точно не помню. Значит, если люди, вот кто владеют землей и туда вступают, они могут в этом в этой организации, ну, там какие-то взносы, по-моему, платятся, насколько я помню, вот. но они могут в этой организации в аренду брать какую-то технику недорого. Им выделяется также небольшие субсидии, если у них там какой-то на покупку земли или еще что-то. Ну, в общем, такая организация, помогающая фермерам. Да, там многие э, люди, кто занимается своим хозяйством, туда вступают, в Японию. Вот, если интересно, почитайте, э, вот, вы знаете, там, на официальном сайте есть более подробная информация. Да. Да, мы продолжаем ехать, вот тут огороды, видите, с левой стороны. Капусту выращивают там еще что-то, и тут же жилые дома. Вот так вот у людей. Значит, ну, это как в деревне, по факту. Вот у нас, я помню, наша область, так в деревнях было тоже. Там приезжаешь, у них дом, значит, этот палисадник, прям перед домом стоит, значит, буквально под окном там выращивают помидоры, огурцы. Ну, картошку, конечно, не сажали, но вот так вот морковь так по мелочи что-то там еще сажали. А здесь вот река с левой стороны. Ну, как река, это ливневка по факту. И вот рядом с ней красивый сакур цветет. Сейчас очень много, кстати, мест, где можно посмотреть на цветущую сакуру. Прям супер. Особенно вот красиво на, на Камегура. Там канал такой идет. И вдоль канала куча сакуры, прям таких вот деревьев. Свисает над водой, прям очень красиво. Особенно, когда они прям вот в самые дни цветения. Классно выглядит. Я думаю, многие видели фотографии. Вот одно из самых известных мест в Японии, ну и в частности в Токио, где вот очень красивый вид на канал с цветущей сакурой. Да. Тут кстати, склады контейнерах места арендуют для, ну, как сказать, погреб, погреб не погреб, ну, типа кладовка, кладовка такая для вещей, которые, ну, в данный момент не используются, и люди арендуют. Примерно цена аренды от 5 до там, 10 тысяч йен в месяц, считай, как парковка для автомобиля по факту ну потому что парковка в вот в таком городе перед домом будет стоить примерно ну там 8-10 тысяч йен вот к примеру да вот такой вот дом да и парковка перед ним ну, здесь вот, будет стоить 8-10 тысяч йен это стандартная цена но ну, если конечно дом не свой если дом свой если дом уже как бы куплен и земля куплена то тогда парковка для вас будет бесплатно на да. но так платно камни мы едем едем едем далекие края. вот кстати с правой стороны там наверху по моему парк насколько я помню заехать он там но с этой стороны подъема нету только с обратной стороны вот, вот единственное вот что мне не нравится конечно в Японии то что у них очень много вот таких ну скажем так проездов тупиковых то есть когда ты вроде как Хочешь проехать туда, на в парк, на горку, куда-то заезжаешь, а там оба и тупик. И при этом это нигде не написано заранее, то есть это нужно прямо именно знать. Вот здесь, у дома на Куне, это парк развлечений для детей. Здесь находится... Да, большой парк. Вот здесь огород. сразу. Да. вот клиника зубная, вверху вот реклама, 4 километра до нее, Отлично. А там вверху, кстати, это кладбище, вон там вверху, вот это выезд из него. У них кладбище прям в городе. прям едешь. Это не то, что как у нас в России. Там где-то за городом обычно стараются делать кладбище. А здесь прямо в городе. прям в городской черте. Может прям стоять между домами. Да. И это нормально считается. Люди. Чтобы далеко им не ходить. Ну, либо оно раньше там было, когда еще домов не было. А потом дома там вокруг понастроили. И... Ну, кладбище между домов оказалось. Здесь вот красиво сакура светет. Тут находится известная студия ТБС. Я думаю, многие знают ее. И также замок Такеши здесь находится. Как раз эти павильоны вот с правой стороны, вот они большие вот это телестудия вот, вот с правой стороны И там красиво сакра тоже цветет я туда не, не заходил, не знаю что там внутри но вот это их студия стороны тут гольф гольф клуб слева тут вот, очень много земли отдано под гольф клубы я вообще не понимаю нахрена. то вот японцы говорят у нас тут блин мало места нам строить негде вот мы тут живем ютимся тут не знаю как при этом смотришь вот по стране, да в основном одна двухэтажная застройка вот просто одна двухэтажная застройка. Вот вы видите, да? Вот даже здесь, да? Высок, высотные здания даже не строят, понимаете? То есть у них э, почти вся Япония вот такая. То есть одна двухэтажная застройка. То есть только крупные города, где-то ну, Киото, Токио, Осака, ну и такие областные города, они имеют высотные здания, а все остальные небольшие города не имеют высотных зданий. То есть максимум там 3-4 этажа будет около станции и так далее. А, в основном двух. Вот одна двухэтажная застройка. И после этого они говорят, вот у нас, блин, места нету. Так, естественно, блин, нифига себе. Вы застраиваете этими частными домами всю страну, плюс при этом, ну ладно, я понимаю, вы там дома бы не было места строить. Вы, блин, под гольф-поля столько места выделяете. Смотрите, сколько гольф-полей в Японии, каких они размеров. Вы, вы охренеете. У нас э, в России даже таких э, мест в, горо в городе, что под, под спортивные какие-то стадион или еще что-то, не выделяется таких объемов площадей. Здесь, в Японии, эти гольф-поля тут напиханы в каждом городе по несколько штук ну я имею в виду, крупные города, не не деревня но даже в мелких деревнях есть вот, вот типа таких вот площадок, где тренироваться можно там приезжаешь, тренируешься тоже в гольф при этом гольф как бы это не, не, не национальная игра в Японии То есть, Национальные игры в Японии – это бейсбол и регби. То есть, сами Америке они все, все игры взяли. И бейсбол, и вот регби. Вот это национальные игры японские. То есть, во что вот японцы в основном играют? Кстати, вот интересный такой хранилище или что это, в горе прям за замурованные там проходы. Видимо это вот храм вот туда вход интересно да интересно да ну, он сакура розовая вверху блин детрищи тут поднялся сильный Анна, всем спасибо за Просмотр. Если вам понравилось, не забывайте подписываться, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, ну и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. А также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, где я буду публиковать все последние изменения по каналу. На ну, с вами был Дэн, до новых встреч, увидимся!